Молодость длится до 80 лет. После 80 лет до 100 лет зрелость, и только э, после 100 лет уже наступает старость. Значит, Если э, много новеньких, э, если э, рассказать о своем результате, то я э, просто результат этой продукции. Значит, возраст, не скрываю, без за деньги, если кто хочет узнать. Но я уже четвертый год, зрелая ягодка. То есть мне 84-й год. Так что мы Уже два раза почему-то в аэропортах меня обидели. Ну, я летаю. Я уже когда 300 городов насчитала за время работы в компании в шести странах, я перестала уже мелочиться, что там считать. Езжу, работаю, с удовольствием живу, радостно. Вот. И все было хорошо. И вдруг одна, значит, паспорт регистрирует, мне говорит, а вам сопровождение нужно вот э, у меня правнуки уже да внуки молодые я конечно молодежный э, сленг употребляю но я вообще-то честно говоря шахтерская принцесса я этот язык тоже хорошо знаю шахтеры ж не ругаются на него не разговаривает а я выросла на этом меня из Донбасса э, родилась там ну и я почему на сладко перехожу? Ну, не врубилась я. я. Честно, я не поняла. Я говорю, а я, значит, книжки, э, и просто упакованные пакеты, перевязанные. Я говорю, вы что, в багаж не берете? Я думаю, что ручки нет, мало ли. И мне придется это нести, а она мне опять. Да, во Внуково далеко идти. Я говорю, знаю, недавно только туда-сюда летала. И там автобусом до самолета, там ступеньки, я говорю, знаю, но вам сопровождение нужно. И до меня только дошло, когда, ну, потом я ей говорю, вы там в паспорте видите, цифра 38, Она, ну да. Я говорю, вот мне 38 лет, вот и, вот и все. И я живу и радуюсь каждому дню и конечно же наша вообще и ваша работа как раз заключается в том а, войти в партнеры приобрести продукты и оздоровиться и не только оздоровиться омолаживаемся изнутри но ну и снаружи И правда тут как-то где была бы в казань Челны мне сделали комплимент, что значит выгляжу хорошо, я говорю, а в сумерках. Вообще. Да, ничего не видно, да. Ну, действительно, я пришла, я занялась тем, чем сейчас по телевидению ругается БАДами. Почему? Значит, я после института, кстати, в этом году, будет вот 60 лет, как я его закончила, 6 лет я проработала в Шахтерской медсанчасти на своей родине, а потом я пошла в такую общую медицинскую науку, как фармакология, и в принципе, в общем, около 30 лет проработала. Частично это действительно 23 года до антибиотики, химиотерапия, в боксе, проработала 8 лет по чернобыльской проблеме. Потому что пытались мы создать чистые аминокислоты для ну, внутривенного питания тяжелых больных. Много чего повидало, но много чего и нахваталось. И чтобы... А уже союз разрушился, наука стала разрушаться, институты распадаются... И мне, правда, оказали честь, мне три дня еще предлагали подумать и не уходить на пенсию. Ну, поработайте еще, да? Я говорю, нет, нет, мне нужно было, дочка, нашла работу, и с внуками, и все, все, все, не хочу, не буду. Но я вышла с горстью таблеток для того, чтобы в 55 лет еще держаться как-то на плаву и не быть в тягость своей семье. Но я 30 лет видела органы животных, которым мы длительно давали то или иное там, препарат, лекарство, все, что испытывали. И я смотрела на эту горсть и думала, ну еще 5-7 лет я их попью, а потом любую листовку Откройте, не поленитесь почитать где-то мелко-мелко Все равно вы найдете Страдает печень, почки Или какие-то еще другие побочные эффекты И думаю, ну хорошо, попью я еще Продержусь А потом я буду еще что-то искать Чтобы уже лечить печень Почки и может быть еще что-то Поджелудочное и так далее Страдают внутренние органы Ну я так, чтобы Не усыплять аудиторию Всегда говорю, вы знаете медицинскую эмблему, да? Чаша с ядом, мудрая змея, но еще в студенчестве почему-то у нас, я же училась после войны, в 50-е годы фактически, много было взрослых студентов, уже были те, которые даже успели повоевать. Ну и, наверное, не знаю, их тещи, может быть, обижали. Не знаю почему, но они эту эмблему называли «Теща ест мороженое». Ну, зато легко запомнить. Какое безобразие, мы же так зитье влюбим. Наше сокровище взял замуж, да, с бакрой, понимаете, сокровище, А теща ест мороженое. Ну, на самом деле, действительно, любое лекарство имеют побочные эффекты. И я все это видела. Я для себя решила, что нужно выход из этого положения искать и попросту уходить от лекарств. А почему порт лекарств? Потому что это был цветистый диагноз. Но мы обязаны в среднем 150-160 лет прожить то, что нам дано природой. Ну, последние... Момент я вам рассказала, как меня обидели за Потом я отошла, думаю, надо было попросить, но не старше 40 лет. На всякий случай. Карантин. Значит, в основном по телефону. Сейчас уже книжки есть, многие пореже стали звонить, а то не умолкал телефоны не только по четвергам, и не только с 12 до 6. А, и больше сейчас бывает много времени и приходится люди в карантине офисы многие закрыты продукцию отпустят и все помню что пекла блины и вдруг мне звонок от нашего директора а я в отделе обучения работаем Павел Захарко мне звонит Алла Федоровна я вышлю вам рецепт будет самцин чай Значит, и историю его создания все все все я уж не буду вам рассказывать mm -hmm. и э, я читаю четыре травы ну, думаю я-то растения знаю мне вот фармакологии очень повезло я очень много работала с лекарственными, то есть с натуральным сырьем скажем так да? слышно а то я так держу для порядка mm -hmm. слышно слышно mm -hmm. слышно а без него слышно mm -hmm. прекрасно mm -hmm. ну и все вот, мне, ребят, все. Mm -hmm. вот. И э, я читаю четыре травы, я знаю, что они э, все значит, работают на печень желчный пузырь, думаю, ну это первый блин, я задумалась, думаю, какие хитрые китайцы, печень лечат, а тут ковид. На третьем блине я вспоминаю, я же усин как бы освоила и его уже преподаю. Печень, желчный пузырь управляют иммунной системой. А наш великий ученый Вернадский когда-то сказал, мы же не живем э, под стеклянным колпаком. Что вокруг нас, то и у нас. В, э, тут есть медики, я уже знаю. Э, медики знают, что заражен, это еще не болен. Вот когда поражен, тогда ты болен. Значит, и все дело фактически в иммунной системе. Я вам честно скажу, то, что у нас ввели антибиотики, это просто губит организм. Ковид, причем тут вирусы антибиотики. И с профилактической целью я 23 года с антибиотиками поработала. 13 штаммов, включая туберкулез. Значит, грамма положительная для медиков, говорю, грамма отрицательная. Ну и, и работа вот по проблемам Чернобыля многое дала, как бы расширила да, кругозор и углубила некоторые знания. Но ну, антибиотики, ну он же анти, антибиотик, против жизни, да? Одно лечит, другое калечит, убивает микрофлору. И вот одна из книжечек, которую я уже э, тоненькую, про, сейчас просят тоненькие книжечки по проблемам, вот я сделала микробиом, и тоже у меня спросили микробиом, я говорю, господи, боже мой, на английский лад, да это дисбактериоз, в общем-то. А когда-то я для института усовершенствования врачей делала по, анти, по дисбактериозу лекцию 4,5 часа. То есть я собрала массу материалов научных. Теперь по кальцию попросили, да, я в книжку вроде как бы все, в 2015 году внесла, еще что-то появилось, по кальцию сделали книжечку. Ну и я так всегда э, к себе нужно немножко самоиронии Я говорю, ну там еще мой свет велик на фотографии, да. Ну так, чтобы не забывали. Но э, дело в том что многие даже врачи, к сожалению, не знают этих подробностей. Но я а, вам скажу, я не автор, я автор-составитель. То есть там ничего нет с потолка, абсолютно. Там только а, вот а, из официальной серьезной медицинской литературы. Масса журналов, зарубежных. Единственное, что... Что-то я беру, конечно. У меня просто дома хорошая медицинская библиотека. И... Ну, сейчас еще есть интернет, но предупреждаю, это большая помойка. Значит, есть случаи, что на помойке и бриллиант находят, да, но остальное... А недавно в магазине разговаривала с одной, свой магазинчик открыла, и она, ой, я, кажется, это, о вас знаю, потому что я живу на хуторе, ну, бывший военный гарнизон, ну, в лесу, в общем, народу немного, а я, значит, ой, все никак, и мне телефон вас дали, значит, я говорю, ну, вы можете в интернете посмотреть, я... Отсталая старая женщина, как Вы я уже призналась, да, девятый десяток, и эти гаджеты терпеть не могу, но и горжусь, что я не пользуюсь интернетом. Потому что это он часы жизни вообще, между прочим. Я доверяю книжкам, и она, значит, а, и открыла она, значит, интернет тут же в магазине. А вы, говорит, о себе отзывы читаете, я говорю, нет, я не пользуюсь интернетом. Кто-то меня там поместил с кусочком лекции, написал, это бред. Так вот, перед вами результат вот этого всего бреда. Да? 20 лет я работаю, ну, скажем так, с кардицепсом. Был у нас предыдущий проект, потом вот наши лидеры все-таки решили сами поехать. Найти хорошего производителя – это правильный подход, да? А какое производство, какая биотехнология? Вот по этому принципу наши, собственно, лидеры и выбрали производство самое передовое, самое лучшее в Китае. И я вам абсолютно точно говорю, что мы единственная корпорация, которая имеет собственный научно-исследовательский институт. Яншен Питания, он находится в Гонконге. Там мне дали звание профессора. Но я как бы нормально к этому отношусь, перевод с латыни учитель. Вот я просто как бы рассказываю, делюсь теми знаниями, которые я с удовольствием сама получаю. И мне пока еще очень много чего очень интересно. А старость где заводится? Вот здесь, когда уже ничего не. Мне интересно. Я там, там 70 уже мне было, и за 70 я на всех парах мучусь не опоздать. А мои ровесницы сидят, там голубей кормят. Но им еще кое-что интересно. Кто с кем пошел, кто потом через какое-то время вышел из твоего подъезда, значит, и так далее. Что купил. Но сейчас уже некоторым даже это не интересно. Я на всех парах, значит, на распашку там, э, какая-то одежка. Ты куда да, на смотаюсь на пять дней в Монголию. Ничего себе, да. Ну и так далее. Да, даже тут сейчас уже взять. мы вместе живем, говорит, мать, ну когда ты угомонишься? Я говорю, никогда. Вот. Да, 90, но еще вам из жизни расскажу Значит, седьмой год, начало кризиса Нам крутили пальцы у виска Что вы делаете? Оставайтесь уже в этой компании Потихоньку работайте Нет, вы прогорите и все такое Вот кризис еще не закончился Мы вышли официально на 88 стран На сомнительном продукте так далеко не уйдешь. Это мы, вот русские люди, иногда себя не уважаем. Говорим нам любую китайскую лапшу, навешивают, мы всему верим. Но всему миру же не навешаешь, да, nice. да есть много скептиков. Но я сама ко всему подхожу со здоровым скепсисом. Пока я не смогу себя убедить, что это эффективно, безопасно для длительного применения. Я бы просто перед вами не стояла, я человек православный, там поклоны не бью, но и Бога стараюсь не гневить, потому что в пионерском возрасте я у мамы спросила, она там пришла со службы, напела в церковном хоре, и спросила, что такое вера, она не задумывалась, мне сказала, не обижай людей, вот и вся вера. Я э, с 13 лет это запомнила, стараюсь. Но иногда же бывают и невольные обиды, что вот кто-то отозвался обо мне. Бред. Дай Бог, чтобы на этом э, этот бред дал такой результат. У меня э, семья, э, в общем-то, выходцы мы из Донбасса, с Украины, в шести странах семья живет. Понятно, я самая младшая в семье, свою старшую сестру я на нашей продукции с 80 до 99 лет держала, и просто уже на 99 году, ну, случилось, но до последнего дня на своих ногах и при здравом уме, просто уже как бы по возрасту. К сожалению, не выдержали сосуды, потому что до войны это была открытая форма туберкулеза, ее лечили-лечили. В войну Сталинск, вы знаете этот город, это Новокузнецк ныне, она работала на заводе авиационном, там моторы делали. И в Сибири она туберкулез вылечила. То есть она бы могла, отпущенная китайской медициной, да, и больше прожить, и больше ста лет. Но прошлые проблемы все-таки отразились. Но на 99-м году и никому не втягость с да. ясным умом. И когда я ей говорила, может быть, я уже работу брошу и немножко буду больше с тобой сидеть, хотя мы в Московской области, в разных немножко живем в городках, она сказала, нет, нужна всей семье. В шести странах у нас, мы на этой продукции уже э, внуков готовим к здоровому зачатию, мы, э, у нас растут дети, потому что э, я могу доказать, что эта продукция отличается от всех других БАДов, которые есть на рынке, потому что они по биохимическому составу биорегуляторы, им не нужно перевариваться, ну, может быть только э, гасен, да? а все остальное гасен. Uh -huh. да. а так все, как бы, это клеточное питание никаких метаболитов не остается и можно применять долго и в любом возрасте мы э, начинали с кардицепсом работать 20 лет назад мы всего боялись и с тех времен Остались рекомендации там, миллилитры, капли, забудьте об этом. Дозировки все, которые вот на коробках, да они разработаны в нашем научном институте, да, вот Яншан Питания. Доверяйте им, если хотите получить результат, никаких миллилитров. Просто когда мне значит, вот, перепечатывают э, старые книжки, я говорю, ну это было 20 лет назад, мы уже ко многому дошли, многое поняли, э, постепенно вот, э, э, ну, мозги работают, благодаря mm -hmm. вот этой, этой коробочке вообще золотой памятник надо поставить. Mm -hmm. да? То есть э, я вспоминаю э, о защите диссертаций, особенно кандидатских, Говорят так, три года работы, хотя я работала 10 лет, ну, что соискателем, не в аспирантуре. Потом 20 минут позора, и ты доцент, ну, кандидат наук. Я вспоминала 25 минут доклад на защите. Значит, я вступительную часть выучила. А остальная часть, это уже было действительно несколько минут позора. Но просто эти ну, вот защиты, они формальные были, никому не нужно, да? Вот сейчас без бумажки, я иногда с переводчиком в других странах, это уходит 8 часов. Я редко присаживаюсь на стул, да. И, а, а так, в принципе, если бы вот больше времени было, я могу вам 6 часов. Ну, просто жалко у многих, особенно гостей, сразу спухает голова. Но все постижимо. Первое, в чем я убедилась, что э, нет же э, никаких различий между восточной и западной медициной. Есть одно основное. Восточная медицина, коротко я говорю, для традиционной китайской медицины нет болезни отдельного органа и даже системы органов. Есть страдания организма в целом. Послезавтра я вам все это нарисую и быстренько расскажу. Почему быстренько? Потому что когда я начинала изучать это самостоятельно уже лет сорок назад, когда я где-то на развалах купила книжку Петра Бадмаева «Тибетская медицина». И когда я стала читать, западное же у нас образование медицинское, я думаю, боже мой, голова вспухла, да я этого никогда не пойму. Но кое-что запомнила. И потом имела возможность проверить. Кипяченая вода через 24 часа яд для организма. Проверила себя я занималась, закрытенькая была такая лаборатория, заведовала вот именно по Чернобылю, микробиологической токсикологии Я посмотрела, что уже через час, через 6 часов, прорастали. скипятили воду в течение 6 часов, использовали выливайте. Никакие серебряные монеты, ложки, ничего не дают. Действительно, через 24 часа вы пьете уже бульон, настоянный на... Плесени, грибках, вирусах, микроорганизмах всего угодно. И три слоя марли, мне говорили, накрывает. это примерно как настройки овоська падающих кирпичей. Не более того. Ничего это не дает. И второе, что вот мне врезалось в память, что у легких, значит, легкий плотный орган, а полый орган толстый кишечник. Ну, для человека с западным медицинским образованием. Но я уже консультировала как клинический фармаколог по лекарствам. И я у больных легочными заболеваниями всегда спрашивала, а как работает кишечник. Сто процентов жаловались на запоры. Кто-то с ними успешно, в основном безуспешно борется. А потом постепенно, постепенно появилась э, литература, потому что по биологически активным точкам. У меня книжки, э, э, есть там 83-го года издание на русском языке, с очень, кстати, хорошими картинками э, точек. Очень помогает разобраться и при работе с БЭМом, вот по этим системам. Да.